Пойдемте посмотрим квартиру с отделкой под ключ однокомнатную. Вот так вот выглядит отделка на этаже. На этаже. Раз, два, три, четыре, шесть квартир. Ну вот это. Так, входим в квартиру. В квартире сделан ремонт, установлена входная дверь металлическая, российского производства, большая, плотная. Входим внутрь квартиры, здесь коридорчик, 4 квадратных метра, прямо кухня. С левой стороны санузел, в санузле установлены приборы учета, вот там горячей холодной воды, унитаз. Ванна, на полу постели, рукафель, смесители, полотенцесушитель, межкомнатные двери тоже установлены, То есть в этой квартире полностью можно заходить ходить. На кухне поклеены обои, вот, где варочная поверхность, там покрашено все, установлена плита электрическая, рукомойник. Площадь кухни 10 квадратных метров, вид из окна такой. Давайте посмотрим комнату. В комнате 19 квадратных метров, опять же, межкомнатная дверь, широкая просторная комната. И в комнате есть выход на балкон. Отопление радиаторное отопление стояковой системы. Балкон застеклен. Такие вот балконы. Достаточно просторные, 3 квадратных метра. Остекление уже есть на месте. Одна комната на две стороны. Бабочка. Очень интересная планировка. Хорошая квартира. Эту квартиру можно купить в готовом виде. Она стоит 2 миллиона 500 тысяч рублей. Можно купить в, в доме. Квартира с отделкой под, строй, под ключ от застройщика. То есть, в квартиру заходи, живи, все готово, приготовлено для жизни. Я же оставляю мебель. У кого-то нет мебели, можно заехать и потихонечку ее покупать. Так, коридор, который у нас отходит здесь порядка 4,5 квадратных метров, есть место под шкаф, достаточно хороший, либо раздвижные створки установить будет гардеробная хорошая. Вот. Заходим дальше, коридорчик небольшой Прямо санузел С левой стороны комната В комнате 19 квадратных метров В чем Преимущество этой квартиры То, что она две стороны И санузел посередине Можно вывести вот на эту сторону воду вот. И кухню перенести с той стороны сюда Здесь будет кухня-гостиная 19 квадратных метров С выходом на балкон Балкон застеклен вот такой вот он вид из окна. Вот такой. Сейчас пойдемте напротив. Санузел. Прямо. унитаз установлен. Ванна установлена. Терпан. Смесители. Приборы учета горячей-холодной воды тоже установлены. Рукомойник, Ой, портрет-сушитель. Заходим на кухню. Кухня здесь 11 квадратных метров. Здесь установлен э, рукомойник, плита электрическая и выход на балкон. Здесь в этой квартире однокомнатной два балкона. Оба балкона застеклены. В чем преимущество такой квартиры? Можно устраивать сквозняк, нет необходимости устанавливать кондиционеры. и со временем потом можно будет идти за к Пойдемте посмотрим квартиру с отделкой под ключ Вот так вот выглядит отделка на этаже. На этаже. Раз, два, три, четыре, шесть квартир. На вот это. Так, входим в квартиру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 Достаточно просторный, 3 квадратных метра, остекление уже есть на месте.